Еще проанализировал когда биткоин упал например он стоит в гривнах это раньше он стоил 1 миллион 600 тысяч сейчас он стоит 1 миллион 300 тысяч чем-то это не точно но чем-то есть он упал еще кстати до 1 миллиона 200 чем-то тысяч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 Тысяча гривен. Вот-вот-вот. В принципе, говорите, что 300... Сколько там заработал? 200 тысяч гривен. Но это если вы вложили меня то можете 200 тысяч гривен сработать. А если я вложу только тысячу, то это еще раз меньше. Копейки какие-то получаются. Но в принципе, если... Вложить огромную сумму, то получилось что-то огромное. Поправить можно. Сделать...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 из одной сделайте разделить на три э, можете конкулятором воспользоваться или прикольная штука таблица если буду таблицам онлайн или на компьютере это значит твой подождите на насчет деления вот не знаю ну, какие-то формулы вроде бы добавление автомат можно деление вот не пробовал Умножение вроде бы говорили, но тоже не пробовал. Но добавление добавляет это все дело, Такая легкий способ для инвестора как раз пойдет. Я создал тест, можете пройти также. У нас есть своя таблица, тоже экспериментируем, ведь нам нужно идти вверх, а не вниз. Пробуем что-то новое. Всем удачи и пока. Почти Вся правда про видим из Украины. Россия. Сейчас я разговариваю украинскую мову, я удерживаю этот плач, потом э, буду узнать украинскую мову. Зараз идет война. Э, э, это означает, что кто-то напал, кто напал, Россия напала. Чем она напала? Она хочет работать так, чтобы Украина стала Россией. Там, ну, как-то, сначала ликвидировать все, витка, все украинские чтобы Украина вот так сделала, все, я програв, мы програли, и их буду дальше захватить, да и все. Потому что россияне так же так же делали, это когда был Крым, они так же вот так делали, руки в гору и чтобы Крым был наш, и все. Ну они так не казали, они так только зброя в руках, тримали и ждали, когда они подписывают потом он не дивился, если там было бы було а там есть такие люди, которых они боялись, да, боялись, да Россия просто втрухнулась снова, но знову. не проводили еще тесты там, кто хочет, чтобы вся страна осталась Украины России, а вот Крым проводили, много сказали за то, что так Россия. Буду Крым. Россия. Доброе. Пока еще оккупатием. Обу... Потому что, напомню, я названец Я не, ва... не хочу указать, что Крым че украинский, че российский. Он будет оккупованным мною тудим. Белорусским и акция сказал А4 героем. Вот так. Я буду А4 белорусским героем в русском Поэтому, если вы дивитесь 4 смотрите про меня и рекомендуйте, чтобы я делал ИА-К-4, чтобы я так и теканно Это поможет всем. Давайте идти далее. Напишите в комментариях, что вы хотели бы увидеть в следующих видеороликах. Это будет очень полезно для вас и для меня. Ось, окупация. Если Россия не захватит, так, а Донбасса не проводил тести, потому что там половина. А если они Харькова, до речи, захватили, до речи, полностью, я понимаю, уже скоро. Если они не проводят тести, то это означает, что они военные действия, чтобы облаштовать, облаштовать войска, А чего они не окупируют его? Кажут, что, что они окупуют его. Если окупуют, то сделают тесты, чтобы узнать. Если там трошки больше процентов, то это означает, что украинцы давно жили и теперь уже привыкли за россиян. Просто россия и украинские из Крыма боялись, а теперь Харьков не боится. Может, кто-то захочет, кто-то знает. Посмотреть стрелы. Они, наверное, будут снова стоять пистолетами и смотрите, как в Украине все а пока что они идут до Киева тому готовьтесь это очень важным лайк в подписке на YouTube канал чтобы смотреть еще русском канал в Макс Фрайм блогер в интернете Макс Фрайм блогер а еще она хотела записать Но пока что такая ситуация думаю, потом, пока я хайпанусь буду вот так, изменивать, а потом уже... Ну, будем безглавлять англійсько-моё. Ну, еще, напевно, у Сиська Моя есть одна личная в Вода... Великобритании. Она э, депутат, журналистка все-таки. Она англійсько-моё не знает, а она русскую мову знает. Вот поэтому она очень сильно так... Ну, ах, мы теперь сделаем все, что... там, Украина програла все-таки. Но надо же сына, тому из-за этого все не сдаюсь. Поэтому подписывайтесь на мой тип канал, в общем, назовите Китюну мы сделаем мужественную Украину. як все заработаю. Просто подписывайтесь и не в комментариях. завжди пишите мужество со сила. Вот и все. До свидания. Инвестиция Инвестиции для чайников, все ошибки и начинающие инвесторов. Всем привет, меня зовут Макс Прайм. Сегодня расскажу про все ошибки. Первая ошибка это, значит, заключается в том, что слишком активны торговля и распродажа брокерских счетов. То есть, когда вы начинаете инвестировать, не стоит инвестировать и открывать много брокерских счетов. А я вам рекомендую открыть только первый тюняков банк открыть счет если вы из рф если вы из другой страны то в файл маркете можете найти написать просто поисковик инвестор инвестиции или просто инвестор и все и по рекомендациям где вы раньше скачали, скачали какие то предложения с вашей страны вы сможете найти Второе, покупка активных на взлете. Когда вы покупаете акцию активную когда она взлетает, то она может или упасть, или вырасти. Вам нужно выбрать. Давайте вам некоторые советы расскажу. Например, сделаем компанию Coca-Cola. Если она вырастет, мы должны покупать или нет? Тут два варианта. Да или нет? Э -э когда компания растет, то может она упадет или может нас расти. Если вы, вы знаете, в каком темпе она раньше это все росла. Ну, вы знаете компанию Колком. Суть в том, что она... Много рекламы в нее влажают, когда начинается Новый год. Это к... к началу Нового года. Вот когда она растет, стоит ее купить. Возможно, потом пойдет, из-за того, что вы слишком много покупаете ее. Потом она обязательно, обязательно вырастет. Потому что биткоин, когда я раньше купил, потом сразу... Такая же самая ситуация. То даже если вы купили акцию кока-кола эм, и она упала, а то переждите она вырастет, потому что вы только в начале купили, когда она была на подъеме роста как-то так все деньги вкладывать только в акцию стоит ли это делать? если вы доверяете какой-то какому-то банку и какому-то компании, то можно. Ну, например, э -э, то же самое, как около, просто сейчас уже Новый год, сейчас просто покупают, я тоже их купил, и посмотрим, что произойдет не сразу же, поэтому нужно переждать этот период, сколько он разработает на инвестициях, э -э, риски, брокерские счета и предупреждение о рисках. Рассказываю про риски, Будьте аккуратны. Например, любую акцию, ну, возьмем, как всегда, трендовая Кока-Кола. Когда она падает, стоит ли покупать, когда уже Новый год. Конечно же, варианты расходятся, Нужно проанализировать, стоит ли покупать. Ну, например, вот такая вот статистика. Она сначала растет, вы там пропустили этот момент, потом она упала. Стоит ли купить на посредине? Она может вырасти или может упасть. Я бы, конечно же, попробовал, почему бы нет. Все же может быть немножко в минус, немножко в плюс, ну или вообще-то больше плюс. Но не может быть в минус в два раза больше, чем больше плюс, потому что по статистике она растет именно так. Проанализируйте, и у вас появится ответ какой-то компании. Если берете куколу, эту компанию, то вот вам данные, в принципе, угодятся. Слушайте, слушайте рекомендации других людей. Стоит ли слушать только проверенных, которые долго этим занимаются, то, в принципе, я не могу вам сказать. Но не стоит же сразу же ага, такой пример вы сразу принимаете такой же пример к своему примеру можете такое сделать если проанализируете или повторять за автором то он вам как помогает и мне тоже так помогали когда я в детстве да, я записал ролик как инвестировать не совершать нему альфа правил найдете в интернете вот. Всем привет, меня зовут Макс Прайм. Сегодня я вам рассказываю про, а как сказать, как же начать инвестировать. Для чайников рассказывал. Сейчас можно сбиться. Так, начинаем. Лайк, подписка, чтобы не пропускать новые ролики. Смотрите, значит, у меня есть курсы бесплатные. Только напишите мне количество что я вам скину ссылку это вы знаете google class это у нас платформа сейчас недавно вышла когда zoom всякое такое и вот этим самым я создал в принципе бесплатный курс если вы хотите то напиши в комментариях я тебе скинул бесплатно бесплатно в общем. поэтому пиши комментарий, я хочу двой курс бесплатную с можно писать и в принципе все сойдется значит смотрите как начать инвестировать нужно иметь деньги если у вас есть 1000 долларов это эффективно ведь вы сможете купить доллары евро и биткоины но но но но не у всех такое есть поэтому берем 100 долларов самое стандартное я говорю о долларах вы считаете сколько у вас там повалить возможно в будущем они подорожают поэтому что самое выгодное так я заметил, что на праздниках людей больше, но людей меньше денег. Именно в праздниках, а особенно в зима. Именно зима дает меньше дохода. Бывает в интернете дает больше дохода. Поэтому узнайте, где ваш бизнес, где ваше хобби, как вы зарабатываете на этом. Например, вы вас свой бизнес. Поэтому вы сразу же идете в интернет. Магазин Инстаграм. Кстати, я еще не создал. Ну, в принципе, создам. В принципе, все будет окей. Поэтому лайк, подписка, чтобы не пропускать новый видеоролик про магазин, который я создал в инстаграм. Фотки, программа, там, всякое такое. В принципе, что можно продать, что будет. Но главное узнать, что вы умеете. Например, когда вы учились школе, университете, поэтому знаете, например, вы математик, поэтому очень хорошо, вы сможете в интернете так хорошо заработать на каких-то сайтах, в принципе, если есть такая возможность, ну, например, зарабатывать на одном сайте, я помню, математик, физик, он раздавал как там развязывать задачи на русском, я вот не в курсе вообще не вучу русский как там решение сдачи, вот так вот. Как-то на русском мы говорим, я записываю еще на украинском, поэтому потопьтесь, ролик на украинском тоже есть. Дальше, если вы, пример не получили образование, в принципе, если получили образование, юристы, YouTube тоже можете быть в инсайдсу, стать. Есть журналисты, в принципе, если вы не можете, и вам сложно, есть Монтажёры, которые делают видеоролик за вас, операторы снимают, монтажёры, там всякая команда, поэтому берем и делаем. Нанимаем кого-то, если вы не имеете, если у вас нет такого вот вдохновления, у меня оно есть, ведь я записываю для вас, поэтому оно не есть. Я один пока, поэтому ничего такого полезного нет. Оператор я, наверное, временный оператор. А что я бы хотел быть, кем я бы хотел быть, самое главное узнать, поэтому... Если вы не узнаете, кем вы будете, то самая главная проблема в вашей жизни это именно это. Идите к психологу и, возможно, он, он вам скажет, или она скажет, как найти себя. В принципе, общайтесь с психологом проблемами они найдут вам их. Потому что это истина. Ну, например, любую тему напишите, я отвечу. Возможно, почти как психолог, буду в шоке. Поэтому притешите. Значит, насчет инвестиций. Продолжаем. Криптовалюта. Эфириум, биткоин. Сейчас биткоины, доллары меняют стороны. И получается то, что доллар и биткоин, они разные штуки. Это как два материала. материала железо и золото. Поэтому, если буквально когда-нибудь в 90-х годах железо, золотом, то офигенно вы сможете покупать доллары и биткоины. Сейчас что-то меняется все и получается, что новые ресурсы заменяют старых, потому что, говорят, вода дороже, вода дороже, золота. Интересно, что с ними связано? Вода дороже, чем золотом Через три года, через два года, через два года, скорее всего, это будет. Нужно готовиться к этому. Что нужно делать? Можно, возможно, через один год уже... Потому что говорили, говорили, значит скоро будет. Что делать? Покор, Покорствоваться с додатком и это очень зручно. Правда, там есть нюансы с податками. Куда без этого? Податки это вы платите это чтобы там зарегистрировались, переказывайте денежные платежи. 20% на прибуток. но что мы не инвесторы. А криптов... криптовалютчики, куплять акции можно только за 18 роков. Я купил я, так само и про, как я проходил вертификацию на биржах. Доступ есть пока не у всех, еще трошки дадут додал... всем. Мне дали, потому что, потому что я нарядом скачал, В общем там, вот так вот. Не знаю кому дали, но мне дали, поэтому мы снимаем. Вот, значит, у него профильский счет. Могу, в принципе, показать, что такого не секрет. Вот, у, у него, в принципе, он 1000 долларов, я заработал 9 долларов 22 центов. прям ровно кинул, чтобы показать в ролике. Ну, посмотрим ролик. И ну, украинцев тоже запишу. Вот, а я только там кинул 11 долларов. Если не верить, сейчас вам покажу. Сейчас все время занято. Когда вам выложу... Стоп, стоп. Так, я не понял. Понятно, это было еще раньше, он раньше меня, он понял, <laughs> то есть он сразу приинвестировал, а продавать, покупать нужно только в 16, 16.30, или еще заранее, а выплачивать можно еще раньше, вот это да, бежишь там просто шалиться, можно покупать любой момент, покупать именно, любой момент, сейчас только дочитаю вам, э, прикольно, только мне нужно изучить эту информацию, вам передать, вот моя цель, на основе этого доллара мы надаём вам собракарские э, послуги Субракские послуги Как-то так Рахунки открыты, поповнюемо Можете дивитесь Вот так я вас буду Запамятовуйте, потому что вам все нужно Все запомните Там есть договор Там будет договор Думаю, легче Если вам тяжко будет, то напишите в комментариях В комментариях напишите, я отвечу Там уже даже тоже год 1000 долларов. Вау. Ладно. Пополнить. Рахунок с долларовой карты Монобанк. Помните. Там можно открыть ее. Открыть можно бесплатно. Как это сделать? В принципе, пока извиняюсь, я вам покажу вкратце. Ведь у каждого есть там. Кстати, у нас еще в карточках не запретили? Или запретили? Нужно узнать. Евро. Да, все же запретили.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 То есть это пользование вам, и Украине, как я понимаю. <связать> ну, еще чем чаще покупаете акции, тем как там, 20% им, а вы, наверное, 80%. А как помните на YouTube, там 50 на 50. В общем, я сейчас сниму ролик по этой теме. после чего, гроши потерпляют на рахунок». Вы можете подумать, если он не чуть не втекло. Купить свою карту, купить свою першу акцию, это уже третий крок. После пополнения вы сможете торговать акции из списку S8R500. Ну, это такая компания, скорее всего. Котирование в режиме онлайн. Торговые сессии происходят у дни биржевой торговли с 16.30 до 22.30. 300ку так комиссия автоматически занимается карты за карткиить час купили то да, продолжим тому на это цену вазе это очень хорошо будет, если вы знаете вот грубо говоря вот и я покупает я тоже так сейчас сделал подождите сейчас тоже так сделал 4 уже Выведите гроши с рахунку на долларовую карту Монобанк. Он, наверное, уже выведет, выведет, там, наверное, скорее всего, уже 10-9 долларов. А я, блин, в минус вошел. Потому что то купил самую дешевую акцию. Она сейчас падает, я вам покажу потом. Думал, она потом вырастет. Нет, она потом вырастет. Я так уверен в этом. И мы хоть даже не 9, ну хоть 3 доллара, давай побольше. <laughs> и тем самым это поможет и нам, и Украине. Как я понял, ведь 16 февраля я снимал еще ролик под данным тему не в курсе, посмотрите, э, выберу хорошую зарплату на долларовую -дол -дол -дол картку Монобанк Мы ваш поддатковый агент, тому мы допомагаем вам в сплате податку если под час продажи акций выникает прибудок. А если нет прибудки, то чекайте, або хай будет акция, и в общем может пропасть и что-то такое будет.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 не пробовали у вас есть много денег то это возможно э, вот если например то есть составим например ну давайте видеоролики ютубер который снимает видеоролики насчет бизнеса тут не знаю но есть идея в принципе бизнес идея вы можете если вы ютубер как я который снимает ролики вы можете нанять кого-то кто будет делать превью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 но говорю точно и конкретно тоже в принципе контент сойдет Пишитесь на канал max prime в интернете вбейте Макс prime и youtube канал есть там просто на английском max prime 3 там ссылка есть там давалось выбор, а жаль что только цифры нельзя убрать ну ладно, написал цифру 3 Мог написать один, но три цифры, это значит у нас бизнес-идеи три. У меня еще вот тарочка есть. <клышко> Можете узнать мой фон. Оцените, как он такой фон. Может его изменить, потому что хочется как-то на разнообразие. Продолжаем бизнес-идеи, часть вторая. Хайп так. М -м -м, вам нужно... Это уже вот часть вторая, нужно уже...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 за рекламу и за покупки вашего товара, не важно, сколько вам, наверное, лет, но желательно с 18. А у меня нет товара, поэтому и не считайте. Но был товар до 18. Давным-давно помню. два года, три года, примерно как-то так вот. открой бизнес, продолжаем.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 чем вот так вот она а автомате раскручивается на ну. только нужно кто-то кто будет это все делать сам небольшую сумму чем покупать ее на google adsense всякое такое там подороже и там контент ну, там люди. А если берем тот путь то там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 Прям в конце ролика. М -м -м. Делайте. Можно войти в YouTube, раз в сети, в инстаграм, продавать товары там или покупать в каком-то сайте. Потом размещается на сетях. Вот вам. Еще добавлю. Фотограф. Еще идея. Такая же самое монтажер Ну, все почти то же самое.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 Некоторые бизнес идеи, ролики можете давать, делать Мультики рисовать, всякое такое Ну, и делать какие-то обзоры Ну, в общем-то Так же продавать телефоны, да, можно Это то же самое, как создавать социальные сеть Instagram Там выложил товары у Вас, как это магазин а, если играли когда-нибудь игру про магазин но хотя бы любой социальной сети то в принципе вам она поможет так сейчас проверю с мы снимаем А пока покажу вам фон сейчас мы с вами снимаем 10 минут ролик давайте немножко рекламу сделаем ну и все принципе значит смотрите у нас новые ролики выходят каждую неделю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 Его называется вот так. Шноби ниндзям. Школс, шноби ниндзям. Вот так он называется на английском. В с колсом и Что я хотел вам бы показать? Чтобы вы знали, что я точно фанат от Наруто. То я давно-давно сделал вот такую штуку. Ее можно найти в интернете. Если вы тоже хотите себе такую вот сюрикен, то напишите в комментариях. Я постараюсь найти и сделаю такой же ролик. Почему бы нет? Сколько же тут у нас э, листов сделано? ИС-4. Больше трех. Или, или просто до четырех? Вот Как-то так вот. Минимум три.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 но остался один, ну как бандит или не бандит, даже вообще не знаю, как его назвать, но остался один враг у вселенной народу Будет интересно, что будет продолжение, если вам тоже, то лайк ставь, подписывайся на канал, и я с продолжение, если под этим роликом берем много-много лайков. И пока! бизнес идеи про котиков. Всем привет, меня за Макс Риск, но сейчас 3 про котиков. Что тренди, что и уйти бизнес. Все. Если непонятно, то засмотрим ролик до конца. Если мы можем зарабатывать. Среди, значит, ковид, вакцинация. И не заработать можно. Украина, Россия, там переезд туда-сюда тоже может заработать где-то в сто раз. Говорят, что олигархи на этом зарабатывают где-то с котиком 100 тысяч, 500 тысяч гривен. Украина, потому что Россия приезжает в Украину, как у нас, на местах именно она. А вот в России что скрывают? Вот почему не говорят ничего? Может, украинцы тоже переносят, они олигархи русские скрывают, а украинских олигархов палят. Поэтому у нас бардак. Как я понял, ну как бардак? У нас просто так, как-то у нас говорят, что больше у нас олигархов, чем Россия. Прикиньте. Э -э, Но ну, про бизнес а не политику политику я расскажу конечно же если лайк лайкосик за котиком э, про, про бизнес сделать бизнес рыбу офигенно суши потому что с другой стороны любит суши поэтому дело. китай что любит э, ну возможно не хотят У нас раз бывает ищите в популярных странах индия что ест Наши бедные, блин. Ну подумайте очень сильно. Давайте ставьте план. Страны, еды и делайте так же самое. И, в принципе сойдет. Смотрите на успешных. Это, на их меню вы так офигеете, скажете, ого. Ну, можете, в принципе, сделать, если вам больше лет много. У нас бизнес-идея. Про котов. Можно ухаживать за ним, можно заработать на них. Да? Не котов такой собака собак, сейчас тренд. Некоторые говорят, можно заработать, но за ним нужно ухаживать, тоже есть. Это знаете, как будто фермерство. Фермеры тяжело, и животных тоже тяжело. И, наверное, тоже тяжело, но они тоже приносят больше прибыли, чем фермеры, потому что сейчас что происходит, понятно И, наверное, больше, чем... Да, что-то еще пропустили, скорее всего. Дальше рыбалка такая себе. Там не так много конкурентов. В общем, как найти успешный бизнес и построить на этом где Эээээ... Нужно знать, где мало конкуренции. Говорят, что на линейке слишком много, оказывается слишком мало. Поэтому, чем больше мы снимаем, тем больше снимаем конкуренцию. Ну, как-то так вот. Ну, у нас не так много роликов. Бывает, какого-то 5000, 6000. Бывает, какого-то тысяч. Это ТСРУС индийский канал музыкальный там много много контента это значит что есть смысл делать потому что они делают мы делаем они делают мы делаем повторяйте за другим потому что они говорят 100 тысяч роликов на канале это значит они хотят захватить весь youtube хорошо если скажете вообще нереально есть другие социальные сети инстаграм нереально там деньги понятно ищем тикток тоже там маловадом Мало-мало, пока миссии. Ну да, музыка достаточно много, но они уже забрасывают, поэтому есть шанс дальше. Миссы Диан, прям разных ра возрастов. У нас разные, смотрят, поэтому можно и так. Приготовление там не ставить, в интернете найдете, В принципе, не проблема. Такое сложненькое. Эм... А что ж такого-то пролюбить? Что в тренде, да? Игроши покупать, коллекционировать, а не, блин, какой-то магазин обуви. Тоже, блин, заржавеет, может конкуренция огромная. Но в принципе могут купить, потому что деньги люди зарабатывают, и они могут себе позволить потратить на них. Тоже можно подумать. Но помню, что тренер покупается, а что потом остается, можно что-то с этим сделать. Я не пробовал, поэтому мне не знать. Я тоже хочу попробовать в тренде. Может свой магазин открыть обувь, можете потом играть обувь. Почему бы нет, а не раз можно. В а магазине еды достаточно много, но если мы не откроем, то будут коронавирусом делать еду, будем есть и будем бруситься. Поэтому и мы таблетку сделаем, это химики, делать таблетку, которая позволит нам не есть рыба, а есть таблетку. И мы не знаем, что мы ели рыбу, там будет только минус, ставка такая коротенькая. Вот так вот, в принципе, это сэкономить еду. Он только кальций добавить и все химики знают я не химик но в принципе ставить это в будущем поколении чтобы срочно сделать это а сейчас иду будут яблоко. яблоко буду шикать яблоком яблок чисто и будет шикать кому-то зелено что и бизнес ваш упадет может скажет так есть это не нужно сейчас хлеб какой-то совсем не тот первым может можно заниматься но какие-то зеленые сейчас не то что происходит ну, вроде у фирмы можно заниматься, если у вас есть хороший партнер, который дает вам кучу В принципе, можно. Я помню, когда я его компьютера был много зима, э, каких зимом сгущенки, а теперь ее убрали, потому что хотят экономить заработано много денег, как будто магазин это уже не тренд. Нужно думать, разбирать ему. Думаю, хватит с этого. Всем удачи, всем пока. Когда будут делать интервью с кем-то, тогда будет 30 минут ролик. А пока пять минут ролик. Сает. Всем привет! Меня зовут Макс Риск. Сегодня расскажу вам. Ой, Теперь меня зовут Макс Прайм. Сегодня не расскажу вам, как накопить деньги. У меня уже есть опыт, так что давайте так начнем. Эм, в первом же деле э, давайте теперь начиная ролика лайк подписка, чтобы вам я рекомендовал про инвестиции. Вот значит, например, вы хотите парочку долларов, эм, вам нужно их откладывать. Это первым делом, поэтому я называю ролик э, как отложить деньги. Нужно еще подумать видеоролик как назвать ее. В общем, суть какая. Вы должны каждый месяц, ну, когда у вас когда-то при приходит. Ну, если вам тяжело, например, накопить, то в принципе вы выбираете себе там хотя бы хоть каждый день, каждый праздник откладываете. Возможно, такое вам повезет. И вы сможете накопить, например, на новый ноутбук э или на что ваше любимое. Напиши в комментариях, зачем тебе копить деньги. Вот прям сейчас напиши, и возможно тебе ответят, тебе найдут ответ. Ну или просто приложение будет кучей. куча кучей будет вообще много. Поэтому ты найдешь, зачем тебе копить деньги. Ну, например, ту же самую машину-квартиру. Эм, суть вот такая вот так, я снимаю с телефона потому что почему бы нет, это быстро снял, выложил и в принципе это, наверное лучше чем камера она более-менее слишком круга и так, смотрите за буквально за все свое можно накопить если вам еще нет 18 то можно посчитать с каких лет вы инвестируете собираете, купите например я куплю с 13 можно, можно с 12 сказать ну и так дальше и чтобы нам накопить на этот тук Давайте немножко вам его покажу. Вот так вот. Можете думать, что это MacBook или ноутбук Apple и всякое такое. Что прям на это накопить? Например, он стоит дорого, конечно же. В гринах это тысяч, чем-то может побольше. Это прям как 10 тысяч, как почти машина. Как же это накопить? Вы просто откладываете, да? Я думаю, каждый там день рождения у вас будет по 100 долларов. И, грубо говоря, вы сможете 500 долларов заработать. А у меня сколько сейчас? Ну, может быть, тут некоторые как-то по-своему. Да, у меня, грубо говоря, 500 и больше. Итак, откуда они мне взялись? Тоже интересная тема.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 в рублей это 25 тысяч рублей если я не прав поправьте меня в комментариях пишет вот есть дешевая камера за дешевая камера без 4к я снимаю 4к чтобы тут будет видно думаю потом видите в роликах там в настройках настройка 4к в общем суть какая как заработать эту камеру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 просто передышком вчера у нас была пятница сегодня суббота поэтому когда суббота вы можете снимать или делать такой так у нас что-то с проблемой одной с одним диском ладно сейчас разберемся с этим поэтому лайк подпискам инвестиции в недвижимость это безопасно поэтому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 купить какую-то себя а б, то это невыгодно что сейчас выгодно выгодно это идти в индию и, и не индию а италию покупать какие-то обувь я там помню италийский обувь или в испании франции одежда крутая и сразу вот свой магазин тягать эту вещь тем самым у вас будет цена подороже и будет у вас классно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 Также продавать столы, декорации, с руков, с рук что-то делать. Но самое главное узнать ваше хобби. Вроде бы я сказал, если вы любите продавать и покупать, то в принципе это ваше. Футболисту тоже говорил в ролике, как э, популярного футболиста Макс Тайсон, баскетболист, точнее футболист, баскетболист, боксерист, который боксом занимается, как его там зовут, футболиста популярного, ну, очень не важно, все популярны, все хороши, просто он успех, он не можете посмотреть его успех, он просто старался много раз, тем самым его история офигенная, он с бедность, бедности стал выше, то есть занимался каждый день, ежедневно, Потом какая эта компания увидела, сразу сказал, давай рекламироваться, будешь заниматься футболом, вот тебе реклама, реклама, реклама, когда будешь играть в футбол, вот его фанаты, такие давай, продолжай свой футбольный мяч, там прикольным трюком. Имейте трюк делать еще, чтобы у вас был какой-то опыт, ведь это очень главное. Поэтому сразу пиши в комментариях лайк, подписка. Сначала, а потом уже пиши. То, что у меня вот навык мой.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 Блин, ничего тут не видно. Вот. Поэтому берем карандаш. Лист. А четыре. Неважно. Вписываем свои желания. Каждый праздник вписывает свои желания. Значит, вы ждете праздника, подаете сигнал Вселенной. Она знает, что ждешь праздника. Вспоминаю себе каждый раз, когда я праздник, когда я пишу свои новые цели. То есть, если вы не исполнили свои цели, сколько цель должно быть? Десять примерно.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 то вы будете счастливее, чем будете ну, уже зарабатывать многом. В принципе, можно работать от как там от на русском это у нас будет э, день день до ночи от рынку до вечера вот это я хотел сказать